Так, значит, смотрите, у меня тема «Как найти идею нишу для бизнеса». Ну, немножко так про себя, почему я про это, про все рассказываю, потому что я достаточно много работаю с бизнесом. У меня есть проект в университете Алмайю, который называется «Предпринимательская лаборатория». И там мы со студентами а, осуществляем определенный консалтинг для, для прямо такого действующего бизнеса. Вот такого микро, очень малого для совсем начинающих. А, у меня есть такой социальный проект, это там, ассоциация семейного бизнеса. Плюс у меня есть проект абсолютно коммерческий, это Бизнес-эвент-нетворк – это сервис для деловых событий. То есть это мобильное приложение, это сайт, на котором собраны различные мероприятия. То есть до 2020 года это был только Казахстан, но в 2020 году мы подписали договор ШОС, и сейчас это будет ну, вот такой уже международный ресурс. И почему, ну вот, собственно, я, скажем, взяла эту тему, потому что э, вот в течение уже нескольких лет мы совместно с Фондом ⁇ Социальная динамика э, ⁇ осуществляем проект ⁇ Колла бегестеры ⁇ И в рамках этого проекта э, вот наша целевая аудитория ⁇ это именно сельские женщины. Поэтому то, о чем я буду собственно, рассказывать, это большинство э, моего опыта работы вот именно с этой целевой аудиторией. С чего обычно как мы начинаем? Да? вот Обычно я начинаю с того, что мы с предпринимателями, с нашими начинающими предпринимателями, причем у нас целевая аудитория, это те, у кого уже есть бизнес какой-то небольшой. То есть не обязательно, что у них есть и ПТО, там они могут быть самозанятыми, но они уже что-то продают, то есть у них есть продажи. То есть вот внутри себя мы э, такое определение бизнесу дали, то есть они уже продают. И совсем-совсем начинающие. То есть те, кто только думает, чем ему заняться. И э, те люди, почему мы собираем и аудиторию, которая уже что-то делает, и те, которые только собираются вместе, потому что у них происходит такое взаимопыление. В итоге те, кто начинающие, они порой говорят о том, что вообще идеи выбрать сложно, все, все ниши заняты, это вообще проблематично, это куда ни посмотри, вообще все вокруг вот занято, занято напрочь. Вот здесь те люди, которые уже чем-то занимаются, они, собственно, нам в поддержку, потому что они наглядный пример того, что ничего подобного, не все занято. И, собственно, с чего мы, я обычно начинаю, это с того, что я им изначально пытаюсь объяснить, что мы, ребят, вот здесь для того, чтобы с той целью, с которой мы здесь сегодня собрались, мы не собираемся строить Microsoft. Мы не собираемся с вами а, строить Google и какие-то крупные корпорации, никоим образом. Мы будем с вами делать что-то маленькое, совсем небольшое. Захотите, вы потом будете расти. Но изначально вам нужно свои доходы выровнять настолько, чтобы эти доходы вас устраивали, чтобы они, например, создали какую-то финансовую платформу для вашей семьи, и чтобы вы могли назвать себя владельцами бизнеса. То есть чтобы вы были не тем многоруким Шивой, который делает все в своей компании. Знаете, да, это вот из разряда, девушка, что вы делаете сегодня вечером? Все. Вот у нас такие предприниматели вот из разряда вот этого малого бизнеса. Вот мы в первую очередь хотим, чтобы они на себя посмотрели, как на владельца бизнеса. Здесь я им стараюсь донести на этом тренинге, что у них задача не набрать на себя как можно больше обязанностей. Я владелец бизнеса, я продавец, я маркетолог, я таргетолог, я СММ, я, вот, я доставщик, да, я же производитель продукции и все остальное. А в первую очередь я стараюсь, чтобы они поняли, что их задача придумать такую э, идею, которая бы могла работать и придумать такую схему, которая бы позволила нанимать сотрудников. Потому что если он один предприниматель, стоит ему заболеть и ни о каком бизнесе мы здесь говорить не можем. Вот здесь его задача рассмотреть идею с разных сторон для того, чтобы понять, сможет ли эта идея прокормить его, достаточно ли в ней денег для того, чтобы содержать сотрудников. И поскольку наши участники это в основном сельские жители, естественно, есть определенные ограничения. Вот мы, собственно, начинаем с того, какова ваша цель в бизнесе, что вы хотите. Потому как мы поняли уже, что э, люди в бизнес приходят, вот хорошо, когда у тебя есть какая-то личная история. Вот как, например, у моей знакомой, у которой есть э, особенный ребенок в семье, и она... Находя, или, там, находясь в процессе э, лечения этого ребенка, увидела, что есть э, очень классные методики, про которых мало кто знает, а если еще эти методики скомбинировать, результат будет волшебный. И она эту историю понесла для таких же родителей. То есть это то, что она создала вот этот свой бизнес, свой центр для ребятиш... таких особенных ребятишек. Э, у нее задача была поделиться тем, ну, собственно, со своими наработками. У нее уже был бизнес, который достаточно неплохо позволял содержать семью. Но большинство приходит в бизнес с целью получить деньги, получить деньги для своей семьи, получить деньги для себя и решить какие-то финансовые вещи. Поскольку я работаю в большинстве случаев с людьми, у которых... Задача ну, такая бизнесовая, то есть про ценности мы говорим, про идею мы говорим, но большую часть мы все равно акцент делаем именно на бизнесовые вещи для того, чтобы они поняли и процессы, и для того, чтобы они все-таки для себя осознали, что они владельцы бизнеса и выгодно ли им этот вообще бизнес содержать, а может быть им проще пойти на наемную работу. И вот смотрите. Я после того, как закончу, я вам покажу, какие инструменты мы используем. То есть у нас есть предварительная такая предварительная анкета, которую мы ее размещаем на Google Диске, и предприниматель нам при заходе в программу, он нам ее заполняет. И у нас есть икигай, то есть мы его тоже даем заполнить, и в итоге мы получаем с предпринимателя определенный пакет документов, то есть у него есть определенное видение. И уже на программу он приходит с определенными, ну, скажем так, запросами. То есть мы можем уже понять, что он знает или как он понимает вообще свой бизнес, как он его видит. С чего мы стараемся, на что нацелить предпринимателей вообще действующих и, скажем так, начинающих. Мы Выбирая бизнес-идею, в первую очередь мы смотрим на себя и вокруг себя. То есть что есть у меня такого, что я умею и могу делать хорошо? Смотрите, я стараюсь презентации делать с таким достаточно большим количеством текста. Почему? Потому что эти презентации мы потом отдаем предпринимателям, чтобы у них была возможность посмотреть и после тренинга какую-то информацию для себя Обновить, вспомнить. Если, э, на, э, например, на слайде минимум значит, информации, и я объясняю, что, о чем речь идет, и что вот эта картинка значит, то это значит, что им обязательно эту презентацию нужно смотреть с моим каким-то объяснением. Вот с теми... Э, там, начинающим, действующим предпринимателям, с которыми мы поработали в том же uh, Coca-Cola-Billisters uh, проекте, мы увидели, что вот такая презентация, как шпаргалка, где будет текст, где они могут зайти и что-то для себя восстановить, напомнить те или иные вещи, она им очень здорово помогает. И, значит, что мы предлагаем в качестве выбора идеи? Мы предлагаем им проанализировать свои навыки в первую очередь. Что ты умеешь? Ты умеешь шить или ты умеешь рисовать, или ты умеешь обращаться, там, например, с войлоком, или у тебя растут шикарные какие-то овощи невозможные. То есть что у тебя получается лучше? лучше, чем, например, вот у соседа. Может быть, к тебе соседи ходят за цветами, потому что они у тебя невозможны. Может быть, они к тебе ходят за рецептами твоих каких-то блюд или еще чего-то. Вот причем мы стараемся, чтобы наши участники написали очень простые какие-то вещи, потому как... Им кажется изначально, что если они не умеют, там, условно, да, настраивать таргет, если у них нет какого-то диплома, например, там, скажем, у нас один из, одна из участниц проекта, значит, у нее очень здорово получается работать с землей, и у нее вырастают прямо невозможные там, овощи, фрукты. И она, она не использует никаких химикатов. То есть она умудряется органическими э, удобрениями, орга, различными органическими добавками сохранять почву. И за, к ней постоянно люди приходят, консультируются, интересуются, а как у нее так получается вообще без химии. Но ей кажется, что это, это же элементарно. То есть она к вот этим своим методикам, к этим своим знаниям, к этой своей рецептуре, она прошла ну, достаточно долгий путь, это совершенно точно не один год. И она свыклась с мыслью, что это нормально, тем более к ней уже люди ходят, она с ними делится, и ей не кажется, что это что-то уникальное. Вот именно поэтому мы стараемся с наших участников взять очень простые какие-то списки, где они пишут, что они умеют делать. Но кто-то умеет, у кого-то там замечательный красивый почерк, и он прямо а, каллиграфический. Да? Вот, вот на такие вещи мы их стараемся выкинуть. Более того, в качестве инструмента мы им предлагаем даже повесить там, условно, листочек на холодильник, и чтобы вся семья подключилась и написала, что там наша мама умеет делать хорошо, что нам в, там, например, в меню нашей мамы больше всего нравится, а что наша мама умеет делать то, чего не умеет делать никто вокруг. И... Для большинства участников, надо сказать, это такие прямо откровения. Они, когда приходят с этими списками, в которых еще поучаствовали окружение, близкие, вот мне говорят, а я думала, это вообще очень просто. Вот с этого мы начинаем. То есть, условно, мы им даем задание, чтобы они проанализировали свои навыки, возможности. А, так. так. Вот. Опять же, мы акцентируем на то, что когда мы с вами будем думать и выстраивать процессы нашего бизнеса, нам нужно четко понимать, какие у нас есть ресурсы. У меня есть опыт, когда ко мне пришла одна начинающая предпринимательница и попросила помочь организовать ей аптеку. И когда я стал у нее спрашивать о том, а почему аптека? У тебя есть диплом провизора, у тебя есть опыт, у тебя есть знания, и ты, может быть, работала администратором в аптеке, ты понимаешь, как работает бизнес. Она говорит, нет, но у моей подружки, осели у нее так шикарно работает аптека, она такие хорошие деньги с этого получает, я хочу также, же. Вот. И когда мы сели, разложили, сколько ей нужно вложить, и какие изначальные ресурсы были у осели, у которой это бизнес, который уже там условно во втором поколении в ее семье, где у нее провизоры, где э, люди знают этот бизнес вот уже не один год. И когда они начинали, у них были на это ресурсы. В частности, у них была квартира, которую они переоборудовали в аптеку. То выяснилось, что э, когда Осель увидела вот эти цифры первоначального вложения, она поняла, что это, скорее всего, не ее вариант. То есть вот точно так же мы проходим с предпринимателями. То есть мы первым делом мы пишем то, какие у них навыки, а вторым делом мы пишем список их ресурсов. То есть какие ресурсы есть. У кого-то есть помещение, у кого-то есть клочок земли, у кого-то есть, например, какая-то техника, например, в той же сельской местности может быть трактор, например, да, или еще что-то. У кого-то есть э, возможность, э, э, там я не знаю, да, какая-то техника, может быть, связанная с э, там машинкой или еще что-то. Э, то есть, какие ресурсы ты можешь сейчас задействовать для того, чтобы э, твой бизнес, по крайней мере, э, начал уже работать и начал, ну, приобретать какие-то формы и Однозначно мы им пытаемся акцентировать на том, что нужно выбирать ту нишу изначально, особенно если это их первый бизнес, нужно выбирать ту нишу, в которой они понимают, в которой они, они бы могли проконтролировать какие-то процессы или в которой они бы могли про, проверить что-то. То направление, в котором бы они точно понимали, что вот туда ходить не стоит. Поэтому здесь мы в итоге получаем два списка. Список их ресурсов и список того, что они умеют. И вот по этим двум спискам мы пытаемся сделать такие перекрестные ссылки. То есть, например, я умею хорошо шить и имею в качестве ресурса швейную машинку. Или... У меня есть навык садоводства, и при этом у меня есть земля, где я могу там что-то выращивать. Вот чем больше вот таких в итоге перекрестных ссылок у нас получается, тем больше вариантов, которые мы в итоге для того или иного участника оставляем в качестве рассмотрения. И здесь мы даем возможность э, человеку посмотреть, в какие варианты бизнеса вообще бывают. То есть, чтобы он немножко посмотрел вот так, вот знаете, с, со стороны э, наверное, не уже вовлеченного в бизнес, да, то есть я буду зарабатывать вот на этом, на этом, а чтобы прежде чем он что-то начал предпринимать, какие-то шаги, он посмотрел на вот это пространство вариантов. Вот есть бизнес на услугах. Причем бизнес на услугах – это тот бизнес, который позволяет практически начать работать без каких-либо то ни было, вложений. Если вы, например, тот же хороший какой-то диетолог и понимаете, как по каким критериям человеку составить диету в случае, например, запроса, Элементарно, вы можете начать консультировать онлайн, где вам, например, там, знаю, прислали результаты анализов, вы с клиентом пообщались и разработали ему какую-то систему. То есть, соответственно, здесь нет вложений, у человека уже есть определенные навыки. Там общаться, например, и использовать какие-то бесплатные платформы, то же, например, Zoom или там, Facebook, или еще какие-то направленные платформы, инструменты, которые позволяют работать без каких-то сумасшедших вложений. И в этом случае вот этот вот список навыков, список умений человека, он очень важен, потому как он уже примерно понимает, а что я могу предложить в качестве услуги. Бизнес на продаже товаров. То есть здесь есть определенные там, значит, плюсы, здесь есть определенные минусы. Ну, Главный минус, что здесь уже требуется вложение средств. И если этих средств нет, то, соответственно, нужны какие-то варианты рассмотрения. Это либо кредитование, либо это, вот там, например, получение гранта. То есть, соответственно, здесь все, что касается товаров, есть еще определенные риски. Поэтому, если вы собираетесь что-то перепродавать, то здесь нужно провести определенную работу по, в направлении этого бизнеса. Но, по крайней мере, мы человеку уже даем возможность, он может посмотреть, что на самом деле вариантов достаточно много. Бизнес на продаже экспертности и знаний. Опять же, если вы знаете, как вырастить тыкву чемпиона, это ваша экспертность, потому что люди, там соседи рядом с вами или люди из соседнего села, они могут даже не догадываться, что это можно сделать без какой-то химии, без каких-то добавок, да, там, не имеющих никакого отношения к органике. И это может быть совершенно точно являться вашим доходом. И вот с точки зрения экспертности, надо сказать, что с очень многими участниками, вот в частности программ тех же «Кока-Колы Билистеры», с ними очень здорово приходится в этом направлении работать, потому как, вот, ну, я сказала до этого, что они считают, что это нормально, что это знают все, что это умеют все. То, что знают они, это ну, такой вариант, который, как на этом вообще можно заработать. То есть вот причем показывая, мы здесь очень много работаем с кейсами, опять же, на примерах, причем мы берем примеры из непосредственно участников проекта. То есть мы просим их назвать какой-нибудь, неважно, свой какой-то навык, например, из списка, который они взяли, и вместе с участниками пробуем погенерить, каким образом на этом можно заработать, можно ли этот навык монетизировать. И вот эта общая работа, в итоге, надо сказать, она приносит такие очень неплохие результаты, потому что многие в группе, они начинают смотреть на свой список, и в итоге, ну, там, скажем, где-то, может быть, кто-то выбирает вот тоже какое-то аналогичное направление. Бизнес партнерство партнерстве. Вот это вот вещь, которая позволяет... Может быть, не вкладывать свои там, финансы или свои какие-то ресурсы, а получить эти ресурсы от партнера. Здесь есть нюансы. И вот здесь с этими нюансами совершенно точно здесь, а, нужно договариваться на берегу, и, б, здесь нужно понимать, каким образом человек со своим партнером и с тем вкладом, который он внесет в бизнес, каким образом партнеры договорятся. То есть что это в итоге будет, каким образом они будут расставаться в случае чего, или каким образом вот этот вновь созданный бизнес для каждого из партнера, он, для чего он этот бизнес. Ну то есть кто-то, например, условно, мне нужна, я хочу закрыть свою финансовую составляющую какой то и мне нужна, например, там условно квартира. И я создаю бизнес для того, чтобы заработать на квартиру. У меня есть партнер, а партнер, у партнера все, все нормально жильем, и партнеру интерес, и там, с финансовым составляющим, и у партнера нужно, ему хочется статуса, ему хочется, чтобы на его визитке было написано владелец бизнеса. Что он не наемный сотрудник, а он владелец. Вот, собственно, как вы думаете, кто будет в этот бизнес больше вкладываться? У кого будет больше желания его развивать? Вот, собственно, вот здесь о вот направлении «зачем тебе бизнес» здесь уже человек решает не сам, а он решает со своим партнером. И здесь можно попробовать, вот, будучи даже где-то наемным сотрудником, попробовать предложить свои там, знания, умения, навыки вот, владельцу того бизнеса, в котором человек работает. То есть, опять же, если, например, где-то в том же поселке есть сосед, у которого кусок земли, но который не обрабатывается, а, например, вы знаете, как его обработать и как с этого участка земли получить определенные деньги, что мешает пойти и, собственно, поговорить, то есть обсудить. Вообще всем предпринимателям, причем начинающим и действующим, знаете, я вообще всем говорю о том, что одно из главных навыков предпринимателя – это открывать рот. Не надо сидеть и молчать. Нужно спрашивать, нужно задавать вопросы, нужно просить о помощи, потому что экстрасенсов вокруг нет. Никто не догадается, что вам что-то нужно. Никто вам в большинстве случаев не предложит помощь, пока вы не заявите, что вам эта помощь нужна. Или что у вас есть определенный ресурс, и вы рассматриваете предложение по возможности что-то сделать с этим ресурсом. А бизнес на производстве. Если у вас на огороде остаются излишки, элементарно вы эти излишки можете закатать в банки и эти банки у них уже другой срок годности и вы их можете продавать. Вот далеко ходить не надо. Есть такой замечательный журналист Марина Миллер, она... Во время, вот в двадцатом году, в эту всю карантинную эпоху, они с мужем создали свой бизнес, то есть они в городе, они стали делать различные салаты, компоты, варенья, варить холодец, да, и прочие-прочие вкусности, в общем, перешли из формата журналистики в формат продуктовый, и у них достаточно неплохо получается. И сейчас это направление стало их основным бизнесом. То есть они продают свою продукцию через тот же Facebook, они, у них достаточно много клиентов, и можно сказать, что они уже стали не столько даже астанинской компанией, они живут в Астане, сколько они уже перешли даже на уровень такой все казахстанские отправляют уже свою продукцию по регионам Казахстана и даже международный там в России у них есть клиенты. То есть здесь это уже производство, то есть вы уже что-то делаете, вы начинаете перерабатывать продукцию, ту, которая, например, у вас выросла на огороде. Вы можете собрать продукцию с близлежащих каких-то участков своих соседей и опять же вот ее начать перерабатывать. То есть все, что касается э, моментов, связанных с производством, здесь есть ряд нюансов, которые нужно учесть. Здесь нужно понимать, что когда вы будете просчитывать свой бизнес, э, связанный с производством, то у вас здесь достаточно большая часть средств, уходящих на расходы, она пойдет на сырье. И опять же, нужно понимать, вы весь процесс вы будете делать сами, либо вы можете взять себе партнером того, кто понимает, как делать ту или иную вещь. Вы, если у вас есть участок земли, вы можете поучаствовать землей. Если есть человек, который знает, как заняться переработкой, соответственно, он может поучаствовать этим, а тот, кто, например, имеет возможность сбыта и понимает, как выстроить этот процесс, вот в итоге он может быть тем, кто так или иначе включится в вашу деятельность. То есть здесь важна следующая вещь, что, как правило, чистого бизнеса, например, бизнес только на услугах или бизнес только, например, на производстве, не существует. Как правило… И тот бизнес, который вы организуете, он все равно будет пересекаться с тем или иным направлением. То есть вы создали бизнес, например, он производственный, основная часть у вас переработка продуктов. Но у вас может быть доставка, а доставка – это уже услуга. Так, идем дальше. Бизнес на решении проблем. И вот это как раз… Тот кусок, который имеет отношение вот очень даже непосредственно к социальному предпринимательству. То есть о чем здесь? О том, что посмотрите вокруг и в чем нуждаются те люди, которые рядом с вами живут и рядом с вами находятся. За что эти люди готовы платить? У вас нет в поселке детского сада и вы можете его организовать? Welcome, пожалуйста. Uh, у вас вот те же односельчане выращивают, значит, овощи, фрукты, не знают, кому продать и где излишки, а вы понимаете, как это можно организовать? Опять же, welcome, вы можете этим заняться. То есть здесь важно посмотреть, какую проблему вы можете решить. И здесь, опять же, вот. Вот здесь совершенно точно можно пойти и поговорить со своими соседями, что, окей, ребят, вы выращиваете вот овощи осенью, а все ли вы съедаете, а остаются ли у вас излишки, а готовы ли вы, например, эти излишки там, например, продавать. Вот то есть здесь посмотреть, чем ваш поселок, чем близлежащие поселки, каким ресурсом они обладают в плане создания бизнеса, за что люди готовы вам заплатить. Ну и, собственно, основное, да, о чем мы говорим, что э, здесь, когда мы начинаем особенно свой первый бизнес, что совершенно точно не нужно лезть в ту сферу, где мы не понимаем. Это должна быть очень простая схема, и этот первый бизнес, он должен, мы его, по идее, мы его должны довести до продаж. То есть... Э, Никто никогда нам не скажет, что вот это направление у тебя пойдет, а вот это направление у тебя не пойдет. Никто и никогда. Мы этого добьемся только в одном случае, когда мы нашу идею, мы ее протестим. Мы соберемся и пойдем в поля, мы попробуем продать то, что мы придумали. Причем? Абсолютно не обязательно покупать в отгон кирпичей, пригонять его, ставить в тупик, и потом эти кирпичи пытаться продать. Можно использовать такой инструмент, который называется предпродажи. Вот я вам расскажу реальный кейс, который мы сделали с одним предпринимателем здесь, в Алмате. Значит, предприниматель захотел открыть коворкинг. И ему нужна была рекомендация по месту, по локации. И коворкинг, когда мы с ним разговаривали, спрашивали, его: а коворкинг в каком месте ты хочешь открыть? Он говорит, ну как, вот в центре. Причем то, что в центре проблема с парковкой, то, что в центре этих коворкингов достаточно много. Он даже, то есть он говорит, да, я про это, про все знаю, но тем не менее все там и я туда. Когда ему мы ему предложили вариант открыть коворкинг где-то в каком-то из спальных районов Алматы, ну, например, там, Аксай, Кулагер, он сначала вообще отмел эту идею напрочь. Но когда мы ему показали, что ни в одном, ни в другом районе нет такого пространства предпринимательского или пространства, где бы можно было прийти и там не только, например, поработать да, или не только выпить кофе, там, например, как кафе, а получить что-то еще, то он задумался. Идею с кулагером он не осилил, но как бы, в направлении Оксай он стал думать. Аксай – это вот у нас тут в Алмате это такой достаточно большие спальные районы. И в Аксай нет ни одного коворкинга И в итоге для того, чтобы протестить идею, мы сделали следующую вещь. Мы сделали лендинг. И на лендинге мы написали следующее, что скоро открытие делового пространства. Вот Аксай. Два пакета. Один пакет по часовой, а второй пакет месячный. Ну там по часовой, я сейчас уже цифры не помню, там условно по часовой, там, например, он стоит 3000 тенге, а месячный пакет там, например, 21 тысячу, да, и там в зависимости, от, в зависимости от времени, сколько ты находишься в этом коворкинге, и в зависимости от там наполнения. На, на момент, когда предприниматель к нам обратился, у него было только оборудование. И он примерно понимал, какой площади ему нужно помещение. То есть у него не было денег на ремонт и у него не было денег на, на аренду помещения. Он на это, на все хотел брать кредит. И ему кредит уже предварительно был одобрен. Так вот, смотрите, когда мы запустили вот этот лендинг и запустили полили на него рекламу, то в итоге за три недели мы продали 64 пакета, вот те, которые месячные, 64. И э, те деньги, которые он собирался брать на аренду и на э, ремонт помещения, он уже взял их предпродажами. Мы написали честно, что через месяц открытие, те, кто участвует сейчас, они получают вот такие-то такие плюшки. Не, скидок не давали, но давали серьезное наполнение пакета. Все, через месяц он открылся. И у него уже было не просто голое помещение, где он, куда бы он стал набирать участников и куда бы он стал набирать клиентов. У него уже люди пришли, то есть те, кто приходили в итоге и покупали там по э, часовую какую-то оплату, часовое время, э, часовое участие, они уже находились в пространстве, они видели, что пространство живое. Вот и сейчас этот коворкинг, он, в общем-то, в Оксайе работает и работает достаточно неплохо. Теперь смотрите, вот по деньгам я вам скажу. Лендинг нам обошелся 20 тысяч тенге, на рекламу мы потратили порядка там, 200 долларов. То есть, соответственно, где-то около ну, 200 долларов даже мы возьмем, это было не в этом году, не в прошлом, даже возьмем по нынешним ценам. То есть, условно, мы потратили 100 тысяч тенге, а заработали, вот смотрите, 64 пакета, там на 21 тысячу примерно умножьте. Вот это те деньги, которые мы заработали на наше вложение. Вот. То есть, и мы протестили, а действительно ли для Оксая эта идея актуальна. То есть, даже если бы мы эти 100 тысяч потеряли... Но это не вариант того, чтобы мы сделали ремонт, расставили оборудование, заплатили за аренду. Да, и это было бы далеко не 100 тысяч, совершенно точно. Вот. И вот, собственно, тоже на чем мы постоянно акцентируемся, что у вас может не получиться с первого раза. У вас может не получиться со второго и с третьего. Но вы приобретете опыт и вы поймете куда, в какую сторону смотреть. И э, когда вы поймете, совершенно точно вы увидите, куда ходить не нужно, вы поймете, ну вот, собственно, куда нужно. То есть вы, возможно, из тех попыток, которые вы будете совершать постоянно, вы в итоге найдете то, что вам ну, более или менее актуально. И именно поэтому не стоит свой первый бизнес там я не знаю на это брать сумасшедшие кредиты закладывать квартиры и вкладывать сумасшедшие деньги потому что никто вам не даст гарантии что он взлетит либо не взлетит даже франшиза даже если вот как вариант попробовать франшизу ну как бы не факт что она сработает вот теперь смотрите что я вам хочу показать а, значит я вам хочу показать следующую вещь это то, с чем, собственно, мы работали, да? вот, значит, мы предпринимателям давали такую вещь, вот он, значит, собственно, икигай, и на что мы у них акцентировали, на то, что, да, здесь есть то, что вы умеете, да, лучше всего, здесь есть то, что вы любите, здесь есть то, что нужно, но здесь есть еще и чудесный вот этот вот кружочек, да, чудесный сектор, который называется «За что вам…» Я на, что... я на да. солнце, я тебя остановлю, просто не показывает нам твой кигай, не, не открылась. Посмотри, может быть, демонстрация экрана, да, не видно. Сейчас, так, сейчас подожди, почему? так? Так, а сейчас? вот, все, открылось да вот смотрите, вот uh, такая, значит uh, uh, такой инструмент, где вот, значит, собственно, мы им показываем да, ребят, вот мы с вами разобрались что вы умеете лучше всего мы с вами разобрались, что вы любите делать мы разобрались, что это нужно например, тем же вашим односельчанам но вот этот сектор за что вам готовы платить он важен, потому что, да, это социальное, но это предпринимательство. Если вы все время собираетесь сидеть на грантах, это не бизнес. Вот это совершенно точно. Это что-то другое. Это может быть там НПО. Это может быть еще какое-то ваше, например, хобби или еще что-то. Но если вы хотите э, сделать да, свой, ну, скажем, вот этот вот бизнес прогнозируемым, то совершенно точно вам нужно понимать, какова ваша аудитория, готовы ли они вам платить. И то, что вы придумали очень классную идею, это прямо замечательно. Но насколько ваша классная идея, она финансово состоятельна. И вот здесь у Икигаи тут, собственно, вот есть вопросы, которые... Мы вот в рамках там, собственно, тренинга, мы им отдаем, и они у нас вот это вот все заполняют. да Вот тут есть инструкция, и тут вот есть ряд вопросов, на которые им нужно ответить. Суть в этом во всем в чем? В том, что вот эти вопросы они себе не задают. Они, особенно когда предпринимает вот такой начинающий, он такой вот он многорукий шива. Он не чувствует себя владельцем бизнеса, он не понимает, что его задача придумать схему, при которой все будет работать, а не так, что он будет все выполнять, все делать и выполнять сам. Вот, значит, еще сейчас я вам покажу еще инструменты, с которыми мы работаем. Я всеми этими инструментами с вами поделюсь, и вы надо можете их тоже использовать. Смотрите, вот здесь... Примеры для, собственно, бизнеса вот с минимальными вложениями. Причем это примеры, как... надо... да? ты открываешь, надо, видно, нажать на документ в демонстрации. Так, так давайте сделаем так, вот так. так Так, а сейчас? Да. Видно, да? Вот. Значит, вот это примеры бизнеса с минимальными вложениями. Я эти примеры в зависимости от того, какая у нас группа и кто, как бы как мы это оффлайн делаем, онлайн, да, вот опять же мы их включаем. Вот смотрите, например, вот пример на услугах без вложений. Да, то есть если вы умеете шить, опять же, почему вот это все здесь описано текстом? Потому что, чтобы человек, когда он получит это, у него была возможность, пройдет время, но где-то он мог это перечитать, чтобы ему не нужно было там обращаться ко мне или кому-то из там, например, партнеров, чтобы ему это опять озвучивали. Ну вот, например, да, там опять же, вот скажем, там муж на час, да, вот. Опять же, в том же селе где-то, если там человек умеет что-то делать, там, я не знаю, как плотник, как еще кто-то там, welcome, он запросто может эти вещи, собственно, сделать, да, вот. И а, вот есть, собственно, вещи, которые, смотрите, у нас есть тест, а, который позволяет протестировать бизнес-идею. Вот. А, вот после того, как мы, значит, собственно, с ними тренинг провели, какие-то идеи они для себя выбрали, посмотрели, у них есть варианты. Вот то здесь вот у них, мы им даем вот такой вот тест, который они посмотрят для себя с точки зрения, все ли у них есть для того, чтобы бизнес начинать. Вот причем здесь, смотрите, здесь уже встречаются такие аббревиатуры УТП, да, там кто ваши клиенты и прочие вещи. То есть, как правило, многие, они даже не знают, и у них на эти вопросы нет ответа. То есть, соответственно, человек понимает, что, ага, что-то я знаю, вот где-то у меня все хорошо. Вот, например, хорошо ли вы разбираетесь в теме, да, он ставит галочку, я, о, я хорошо разбираюсь, а вот это я не знаю. То есть у него есть уже запрос на следующие темы там в рамках тренинга, потому что ему хочется разобраться. Он говорит, оказывается, для того, чтобы мне просто протестировать, будет у меня идея работать или нет, вон сколько всего мне нужно для начала даже знать. Вот. И мы даем, собственно, какие-то рекомендации, которые позволяют им по итогам, например, нашего тренинга уже, если это какой-то там несколько дней, например, он проходит, или по итогам, например, курса, отработать у себя для, ну, то есть получить для себя какие-то навыки, вот, которые бы они смогли применять вот в там в свободной, что называется, жизни, да, вот. И вот смотрите, сейчас еще я вам покажу такую вещь. А, а, значит, перед началом а, непосредственно а, там нашей, а, так, скажите мне, вам экран виден? Нет. А вот сейчас еще раз. Ага. Так, сейчас тогда. Так. так, а сейчас? Да, разверни, сейчас пожалуйста, видно. экран. Разверни. Видно, да? Вот, значит, смотрите. Вот что мы, собственно, даем. На входе человек заполняет нам анкету. Вот. Смотрите, я вам сейчас покажу, какая это анкета. Сейчас я вам покажу ссылочку. Сейчас. Причем это позволяет нам собирать информацию и по итогам... Открыла. Так, по итогам нашей проведенной работы, в итоге получить и сделать какой-то скрин того, что было и что стало. Да, вот есть там точка А и куда мы идем там, например, в точку Б. Так, сейчас я вам покажу анкету. Так. Видно экран? Да, видно. Видно. Вот. Вот смотрите. Значит, эта анкета, мы делаем на Google диске и получаем с участников, собственно, информацию. Вот сейчас я вам показываю пример, когда у участников уже есть бизнес. Да, то есть у них есть что-то, на чем они ну, вот, вот хоть какие-то, например, продажи делают, да, то есть э, имя, фамилия, город, да, название там компании своей, они распределяют нам, в какой сфере у них вот, да, торговля, производство, услуги. Вот, мы берем с них контактные данные. Если у них есть какие-то ссылки в соцсетях, если у них есть, например, какие-то сайты свои или еще что-то, вот, все, они нам здесь с нами делятся. Вот. Мы просим их описать, чем занимается их бизнес, да, вот тоже с примерами, да, что, например, моя компания продает фрукты, или у меня магазин женской одежды в торговом центре, потому что очень многих здесь что важно. Когда, особенно, когда работаешь с социальными предпринимателями, они пишут: я решаю проблему детей, там особенных детей. Какую проблему ты решаешь? Проблему их передвижения по городу, проблему здорового питания, проблему там, одежды, да, какую проблему? Вот здесь очень важно, чтобы вот они прямо какую-то такую конкретную. Так, стоп. Стоп. Так. Что-то у меня отвалилось. Да. такое сейчас вот видно Виден, да, видно Да. вот то есть смотрите вот собственно то что как бы, чтобы они конкретно написали сколько лет компании сколько сотрудников в бизнесе и прочие вещи то есть опять же я с вами поделюсь всеми этими там ну как бы вопросами наработками вот и здесь вот могу вам сказать, даже у начинающих предпринимателей, те, которые проработали не один год, мы видим, что у них нет какого-то плана работы, у них нет стратегии, они не понимают в итоге, куда идут. Они порой даже точку А, вот где они сейчас, они не могут ее описать. Поэтому в итоге мы возвращаемся все равно к идее, да? а зачем тебе был этот бизнес, для чего ты его начинал. Вот. И в итоге то, что они... Когда возвращаясь, ну, условно, в начало, вот выстраивается уже там, собственно, хоть какая-то схема. Вот так. И хотела я вам еще одну вещь показать. Собственно, это вот такую анкету, да, вот такую регистрацию они нам заполняют в начале. А в конце, видите, экран видно? Нет, чек-лист не видно. Посмотрим, он у тебя уже был открыт. И, может быть, сейчас так, он у меня открыт. Давайте. Так. Да? Видно. Отлично. Да, вот. И вот смотрите. И вот он по итогам проведенного тренинга, мы им отдаем вот такой чек-лист. Зачем это делается? Понятно, что кто-то делал себе заметки, а кто-то, возможно, он и не привык это делать. Но мы хотим, чтобы в итоге... Каждый участник, он для себя составил определенный ну, багаж знаний да, каких-то, или самое главное, он с тренинга вынес. И вот здесь, вот этот чек-лист, это в итоге такая индивидуальная работа, уже не в группе, уже там не с тренером в качестве примеров каких-то или еще что-то. Вот здесь он садится и как домашку по итогам, например, вот этого блока он для себя уже делает. И здесь с ним, в принципе, можно достаточно неплохо поработать и видно, вот конкретно ли он те или иные вещи понимает, да, или понимает ли он четко свою идею, на чем он будет зарабатывать, вот провел ли он ее по итегай, там, да, вот четко ли он видит, какие ценности он несет в итоге своим клиентам и каким образом. Эти ценности позволят ему привлекать клиентов в свой бизнес. Вот, собственно, таким образом. Так, вот это все, что я вам хотела, собственно, рассказать. Буду рада, если вы мне позадаете какие-то вопросы. Или, может быть, у вас есть уточнения. Коллеги, прошу всем выйти к лице из тени. Я нам демонстрацию экрана можешь убрать, и мы можем пообщаться по рекомендациям, насколько это понятно, может быть, мы какие-то вопросы можем позадавать, либо, как мы с вами говорили, какие проблемы, либо кто как из нас в эту тему подает, может быть, еще что-то добавить. У меня можно, пока я думаю, тут надо выдаем комментарий. Я вот у меня тоже есть чек-лист по он называется краш тест своей идеи. Я тоже его выложу. Может быть, имеет смысл объединить их в какой-то один большой чек-лист, который ну, после тренинга можно раздавать, но у меня там больше как вопросы, да. О проблему вы решаете, как вы поняли, что это проблема. Ну, короче говоря, вот есть предложение объединить инструментарий, может быть, в какой-то более. я даже, я думаю, что мы можем выложить оба чек -листа, потому что ну, у нас будут тренеры, которые смогут посмотреть, не уже в зависимости от той целевой аудитории, с которой они работают. А Уже посмотреть, либо объединять, либо как бы извлекать какие-то части. Ну, потому что я думаю, что все-таки это будут опытные тренеры, которые смогут тоже с этим материалом работать. Я думаю, что наша основная задача да, – дать им разные подходы и дать как можно больше материалов, которые они потом могут использовать. Еще вот смотрели, мы год там в девятнадцатом или восемнадцатом, не помню году подписали вот ассоциация семейного бизнеса, мы подписали договор с фондом социальных инвестиций. Это российский фонд, который непосредственно специализируется на социальном предпринимательстве. Я там скину ссылки на эту платформу, и у них в свободном доступе есть целый курс по социальному предпринимательству. То есть ты можешь зайти и посмотреть. Опять же, например, для, или для тренеров это может быть полезно. Там есть разные инструменты, и там есть разные интересные, там, например, там те же кейсы да, и прочие вещи. Вот. И для, например, участников, которые придут, может быть, для них это тоже будет какой-то такой, ну вот, возможность расширить свои границы. Да, хорошо. Ну и как мы договаривались, да, то есть укажет каждый тр, мастер-тренер он подготовит свои ссылки полезных материалов. То есть то, что мы даем, то, что как бы обязательно там да, have, и то, что как бы еще рекомендовано, то есть это будет вот как бы классно. Хорошо, еще вопросы, у кого вопросы, дополнения, комментарии, предложения. Ну, как предложение, может быть, эм, как и Яна сказала, там много я пишу без картинок, так что может быть, это будет такой… Эм... Заширять, да, вот, глаза замыливать, потому что даже наши тренера не уловят саму… Ну, например, я больше да, я вижу картинки, я вспоминаю вот текст. Да. Кто-то, может быть, кто-то читает, я там начинаю читать. Сама то, что попыталась читать, что параллельно хочу слушать Яну, и я забыла, что Яна говорила. Вот такое а, вот. Я, Это просто правильно... подачи, да. Да. Ага, а, а, а, я правильно, я понимаю, что все-таки можно можно совместить, то есть перед совместить текстовым даже. слайдом давать картинку, да, Ян? Да. То есть какую-то mm -hmm. все-таки, а потом следующим а, слайдом разъяснять ее. Ну, чтобы закрыть вс вс вс всех, да, и, mm -hmm. и, и визуалов, и тех, кто любит тексты читать, и тех, кто там на mm -hmm. воспринимает. То, может быть, вот как бы а, к материалам, которые ты вот нам будешь высылать, может быть, все-таки mm -hmm. картиночки там по -по -по вставлять еще Хорошо. дополнительно тестов, да. Ну, чтобы помочь нашим тренерам уже потом самостоятельно не искать. Потом Хорошо. Потом, как рекомендация, может быть классные были идеи вот про ты да, я вообще в шоке такая думаю, классная идея вот это может быть дать идею и чтобы они могли ее разобрать да, чтобы к этой идее может быть очень много таких маленьких идей может быть я было, смотрите я было, на да? следующем у меня там Сима будет там тема в общем, у меня, смотрите, у меня есть один классный инструмент, я вам на следующих сессиях там про него расскажу. У меня есть там 52 бизнес-модели, с которыми вот то, о чем вы говорите, классно поработать. И я вот аналогичную вещь я вам просто расскажу. Уже не стала сюда просто впихивать это все. Вот, да, однозначно. Просто я к чему это веду? Участвуя вот в ЧОТи, когда нам методику передают, они нас заставляют как тренировку которые будут дальше уже в поле работать, заставлять проигрывать, именно проживать ту, как говорится, жизнь, которая проживает женщина в селе. И вот я бы хотела такой точки зрения, потому что я сама проиграв, сама поняв, сама разобрав, как вот у Светланы, я уже начинаю что-то, уже начинаю думать. Видите? Не поняв вот наши тренера, они не поймут эту картинку, они не смогут донести. И вот эта сама связь, она провалится, да, какой-то обрыв будет. Ну, я... да, да. Что-то что не хватает, такой, то такой, да, что-то у меня лампочка загорелась, такой инсайт, блин, у меня косо свой проект классный, который я тоже думала, что это не очень. И они могут проработать, не обязательно, чтобы там по всем проектам. Про тыкву мне вообще шикарно понравилось. Я думаю, можно бы ее проиграть или хотя бы разобрать ее по деталям. Ну да, вот, ну в принципе вот я здесь увидела, то есть на самом деле то, что вот я надала, а вот эти чек-листы, если сюда добавить вот обсуждение. То есть это будет проигрывание. Потом действительно на вот следующей сессии, которую Яна тоже будет давать, там, там как раз практических инструментов гораздо больше, они просто лягут вот на, на эти вопросы. Mm -hmm. угу. Что мы можем закрыть, вот эту тему, да, этот час? Еще есть вопросы? Yeah, можно такой вопрос, может быть, я не уловила детально, но вот у меня какой затык в тренингах по соцпредпринимательству часто бывает то, что люди приходят уже с своей идеей, ну как бы она у них созревшая mm -hmm. у нее в голове есть и я себя чувствую немного таким аниматором, когда начинаю прыгать перед ними с какими-то предварительными. Ну, действительно, бывают те, у кого нет идеи, а бывают те, у кого уже прям хорошие и сформированная. И у меня всегда такая внутренняя дилемма, как сделать контент, который тем и тем полезный, тем и тем интересный. А вот сейчас может быть такая просьба к вам поделиться опытом, как вы... Работайте с той с другой аудиторией, чтобы никто не выпадал и всем было, что взять. Вот у меня, наверное, вопрос такой. Мне кажется, это тренерам тоже придется с этим встретиться, что пришла какая-нибудь женщина, обычно это женщина средних лет, такая уже очень уверенная в, себе, в своей идее. И тут ты такая, значит, ей начинаешь про экигай, про вот это все. Давайте можем как-то из опыта поделимся. То, что делает. Я, ну, у тебя да. вот больше всего, конечно, это опыт, так что тебе первое слово. Но вот смотрите, я не про социальное предпринимательство, да. То есть, это, вот, скажем, из разряда, про бизнес. Вот он пришел, у него есть идеи бизнеса. И вот я в этом случае, если опять же, эта идея, я здесь, вот честно, откровенно вам скажу: я поступаю бессовестно, да, потому что. Во-первых, значит, я пытаюсь изначально перед началом тренинга собрать, кто зачем пришел, у кого какие ожидания. Вот. И если, например, как бы человек в итоге пришел, у него есть своя идея, он готов это сделать, я у него пытаюсь выяснять. Причем, как правило, такой человек на ну вот у меня, например, да, он такой достаточно уверенный, он активный, и он такой, ой, да знаем, проходили, да, и там вот вот еще какие-то вещи такие делает, которые остальную группу так не особенно мотивирует в выполнении заданий или еще чего-то. И я у этого человека, например, я спрашиваю, вам эта идея давно в голову пришла? Он говорит, ну да, давно. А почему до сих пор не сделали? Или какие три шага вы вот сейчас можете назвать, вы сделали для реализации этой идеи? Вот, не знаю, у меня как-то не было такого, чтобы человек, например, четко сказал, я сделал вот это, вот это и вот это. Да? Или он говорит, я сделал вот это, вот это, вот это. Я говорю, хорошо, как давно вы это вот сделали? Что вас, например, почему вы остановились? Или вот вы сюда пришли, зачем? Что вы хотите получить? И в итоге... Получается так, то есть, но ну, там все равно там зависит от, от каждого конкретного случая. В итоге получается так, что выползает, что у автора этой идеи у нее куча каких-то затыков, которые она себе как стены сама настроила. Вот, например, я вам скажу, конкретный пример а, пришла. Женщина, которая, значит, у нее классная, офигенская идея, но при всем при этом у нее, значит, такая вещь. Она говорит, я пришла, чтобы там, ну, условно, вот решить, да, мне либо ну, нужно брать кредит, продавать квартиру, либо мне нужен грант. Вот, вот у нее других нет. И когда мы с ней стали, разговаривать, ну, то есть вот она сама себе стенки нарисовала. И я говорю, давайте подумаем, поиграем с другой стороны. Давайте подойдем следующим образом. Как сделать так, чтобы не брать кредит, и как выкрутиться, если вы грант не получите? И она села, она говорит, а что так можно? Понимаете, она не видела вариантов. И в итоге мы с участниками ей накидали кучу вариантов, что она там такой космический корабль, изначально у нее была идея. Вот. Она в итоге делает сейчас какой-то пилот небольшой, и у нее на это все есть. У нее на это есть и день, и там даже денег не надо было. Вот. Там, то есть все. И, и, она, и она, да, у нее есть идея, она понимает, как теперь идти. То есть вот это вот налить того, что ей надо либо кредит брать, а она это не хочет, либо грант, который она не получит, ее тормозили. Ну вот, как-то так. Вот я ну, здесь то, пишу... Получается такой тренерский лайфхак, это взять идею участника и э, разбирать на ней, да, весь тренинг. Да, в качестве и примера взять идею. Пример. Не генерить идеи какие-то заново, а взять в работу, ну, как бы действующую идею. И таким образом и она будет вовлечена, это опытная, как бы, с идеей. И все вроде как потренируются да, на ее примере. Ну вот как один из вариантов. Да, если она уже что-то делала, люди увидят, что вот какие-то шаги в итоге надо делать. Если у нее, она расскажет про свой опыт, который вот она там застопорилась где-то, кто-то опять же начнет ей накидывать, что можно вот так, вот можно это, можно по-другому. А у меня был опыт вот такой какой-то, например. Все, и она тут опять в группе, и вот все норм. Mm -hmm. ну, я еще услышала, что все-таки, конечно, очень важно это э, собирать да, информацию о том, кто придет, о потребностях, то есть если это такая возможность есть, то есть не всегда она есть, да, мы как тренеры понимаем, то есть это возможно тогда нужно делать перед этой сессией какой-нибудь там сбор ожиданий, там еще, еще, еще, то есть быстренько, то есть вот как бы два момента, то есть собрать все-таки с чем пришли, кто пришел, чтобы понять и быстренько сориентироваться, ну и потом вот то, что сейчас э, Света с Яной нам лайфхак далее.